Хорошо. А дедушка где спит? Какой дедушка? Ах, дедушка. А там, в прихожей, на коврике. А если не слушается, то я его великом. Это Правильно. Человек, собаки, друг Человек, собаки, друг Это знают все вокруг Это знают все вокруг Понятно всем, как дважды два Нет добрее существа Лапу первым подает Лапу первым подает Волю нервам не дает Волю нервам не дает Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал Он не лает, не кусается на прохожих не бросается. О, и на кошек ноль внимания. Вот, вот это воспитание. Mm. <sighs>